Итак, доброго дня! С вами снова Алексей Федорцов и снова обозреваем кейс по настройке таргетированной рекламы. Тоже же Инстаграм, тот же Фейсбук и а, ниша, а, франшиза а, по м, рекламе. Мы уже работали с этой компанией несколько месяцев назад, был некоторый перерыв в финансировании рекламного бюджета, но сейчас мы возобновили сотрудничество и теперь а, за около двух недель мы получили более 20 лидов, из которых тоже одна продажа есть. А, средний чек франшизы от 40 тысяч рублей а, в принципе, перейдем давайте из этого вида в рекламный кабинет. Посмотрим, что у нас там настреляло, какая цена, цена льда. Она чуть более э, дороже 230 рублей, немного дороже. И э, получено, как я уже сказал, более 20 льдов. Более подробно сейчас посмотрим в рекламном кабинете, посмотрим результативность, посмотрим на обратную связь, которую нам дают. И, собственно говоря, результат есть, продажа есть за две недели. Лиды поступают, продолжают поступать, и мы работаем над их снижением стоимости. Итак, перейдем еще к одному проекту, по которому мы записываем кейс. Это проект продвижения франшизы проект продвижения франшизы чеков. Да? С ним мы работали. Был перерыв пару месяцев. Сейчас мы возобновили работу. Но там были перебои с именно бюджетом рекламным. Поэтому э, давайте будем обозревать только результативность э, касательно последнего м, срока нашей работы. Да? Если мы поставим ацент, то увидите, что там... А, мы тут старые компании удаляли, потому что была блокировка рекламного кабинета. Вот видите, все еще ограничение на том бизнес-новесторе есть, к которому мы подключены. Mm -hmm. Итак, давайте э, возьмем результативность. Это вот результативность только по новым компаниям. Давайте посмотрим, когда мы начали работать на последние 50 дней, потому что, в принципе, мы в рамках месяца работаем. А, получается, 16 ноября у нас начали поступать первые еды, соответственно, пошел трафик первый. А, у нас а, вот а, такие группы отделения были протестированы, и все основные результаты были получены именно по 290 рублей. Всего по, по, потрачено у нас, давайте возьмем максимум, тут у нас еще какой-то лист терялся, вот он, да. Было потрачено 10 935 рублей, что у него есть на 1 рублей. И уже была совершена одна продажа. Вот у нас есть э, статистика, да, которую нам предоставляет по обратной связи по лидам. И э, в ней уже есть одна продажа. Есть какие-то наработки, да, но средний чек там у нас э, получается от по 40 тысяч рублей продажи франшизы. Еще не обладая информацией на какую сумму была продана франшиза, но окупаемость уже очевидна. Да? То есть вы видите, что есть у нас э, расходы. А вот эти вот 18 тысяч рублей, это 8 тысяч рублей, они это не счет. Это старая компания, с которой мы не имеем отношения никакого на этом аккаунте. 11 тысяч рублей потрачено, а 40 тысяч рублей минимум заработано. заработать. Понятно, где что там издержки, понятно, где что там наши услуги, но окупаемость по трафику уже есть за меньше, чем месяц работы рекламной кампании, вот у нас остается э, еще э, две недели до э, месяца, -то. То есть за две недели работы рекламной кампании, одна продажа, приложение 10 тысяч рублей. Правда ну, естественно, там уже будет до продажа по этой франшизе это 100%. Давайте, что ли, для надежности глянем э, именно страницу, э, от которой ведется рекламная деятельность. Э, и ее описание, сейчас секундочку, давайте код введем, так, пробили на счету Фейсбука, давайте перейдем в страницу, да? вот да, франшиза RegCheck, посмотрим на страницу, чтобы вы посмотрели, каким образом в принципе, выглядит эта франшиза, <coughs> вот реклама на чек, такого формата, а, вы можете загуглить RegCheck, сайт есть, если... кстати говоря, а, запустить трафик на сайт, не увенчались успехом, идем, потому что конверсия маловато. Ну, вот такая вот э, франшиза. Адрес сайта да, нет. А, вот, и такую франшизу вот мы продвигаем на данный момент. В принципе, все. Давайте закругляться. А, с этим кейсом все понятно. А, по результативности понятно. По конечной результативности тоже понятно. Если есть вопросы, пишите. А,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 Продолжайте просмотр видео. Хорошего просмотра.